Фотографии доказывают, что ядерные разработки действительно пропали из хранилища. Возможно, они у Карвара. Наше расследование происшествия доказало, что было еще одно судно. Судно, которое было невидимо для наших радаров. Твоя задача — найти что-нибудь об этом судне, так, чтобы мы могли раскрыть его местоположение. Вертолет сбросит тебя на крышу небоскреба Карвара в Сайгоне. Ищи диск с данными на одном из верхних этажей. Мистер Бонд, Сислин, добро пожаловать в Сайгон. Всегда рада видеть тебя, Эллиот. Я не планировал открывать центр до завтра, но вы как раз вовремя, чтобы помочь мне дописать историю. Прошу вас.